Маткульт, привет! Тимур. Нарды, часть 2. Итак? Итак, Алексей, мы остановились в прошлый раз вот на этой позиции при счете 5-5. И ты совершенно верно показал мне куб по 4. Да. И мы решили точно узнать, нужно ли мне прини принимать это удвоение. Это ну, куб да, по, да, да, да, да, по 4 или мне <къех> выгоднее его спасать. Да. Итак, вот перед нами таблица шансов, да. так называемая match equity table, Ох, если ты. говорить по-английски, да. Значит, Круга. что в этой таблице? Значит, как мы видим столбцы и колонки? Обозначены цифрами, но это не счет в матче, как э, многие могли бы Ну, потому подумать. что бывает до сюда, а бывает до сюда. Совершенно верно, да. Это, это просто да? Это сколько очков в той или иной стороне осталось до победы да. в матче? Н-1, n-7, например. Совершенно да? верно, да. Значит, э, давайте порассуждаем следующим образом: я знаю, что в этой позиции мои шансы 28 процентов, да, и мы это вычислили. А какой у меня есть еще вариант? Я могу этот куб отклонить. Да? Отклонить, поставить его в центр. Сейчас и значит, тогда 28%. Да, 28 счет станет 7-5. Ну, возможно 7-5, а может быть и 5-7. Да, но сейчас я просто рассматриваю вариант, да. что я этот куб отклоняю. Да? Да. Ты мне, ты мне показал mm -hmm. куб по, mm -hmm. по, по 4, а я его отклонил. Да, да, да, но, но, но даже за в, в 4. В этом получил... случае счет станет 7-5. Счет 5-7. Если ты все-таки выиграешь. Есть. Шанс, что ты выб... А, отклонил, отклонил, извини Все, все, да. все, все, все, все. Ты Я свин, не, да. не принял двоих ты пас, ты пас. я сказал пас Согласен, да, 7-5 Значит, что мы имеем в этом случае? Тебе останется до победы сколько очков? Мне 24, 67, 2-3 а, а... а мне сколько до, до победы? Ну, 1 треть, да 1, Значит, Получается, что Что мне выгоднее, вот это да. или 28? Да, то есть ты как бы отклоняешь у тебя одна треть, шансы твои тут же становятся. А если а, я принимаю. А сейчас у тебя 28, 20, Значит, какой мое да, значит, верное Да, да там, совершенно чуть -чуть, верно. Чуть-чуть. Да. Да. да. То есть мне выгоднее у -у -у. играть со счета 7-5, да, чем принимать куб и иметь только 28%. Да, да, 8 процентов, да, да, точно, да? Точно, точно, точно, Но да. давай с тобой согласимся, что это пример слишком простой. Да, Мы... Но, Кстати, 28. Смотри, да. 28 а, это еще даже не выигрыш. Нет, это выигрыш, Потому что... Ты а, мне 4, все, 4 4, 4, 4, 4. И при счете... 5, да, 5, 5, да, да, да, да. да это Там либо я выиграл, либо ты уже. Все. Если ты принимаешь, да. ты, либо я, либо ты, игра заканчивается. Потому что позиция однобросковая. Да. да, совершенно верно. Позиция однобросковая. Mm -hmm. Значит, мы с помощью таблицы этой установили, что мне выгоднее играть со счета 7-5, чем да. вот. шикарно. Но да. что для этого мы сделали? Мы просто посчитали шансы здесь, Да. да. И посмотрели вот это значение. Да. Давай приведем более сложный пример. Давай. Давай. Значит, э, счет у нас будет как с тобой а? 7-5. Это мы оставляем или нет? Мы чуть-чуть изменим. Позицию ага. вот, так. А -а -а. вот так. Вот так. <coughs> Итак, значит, Алексей ведет со счетом 7-5 в матче до 9 очков, и куб пока находится в центре. Угу. Бросок Алексея. Как мы видим, позиция однобросковая. То есть, если ты за один бросок сможешь выкинуть две шашки, ты выиграешь. А если не сможешь, то я выкину в любом случае. Нет, один-1. А... Да. Даже два... С... самое маленькое, что мне может выпустить, <нствует> это 2-1. Да, я забываю, Серега, это 1-1. 1-1 же это тоже победа. 1-1 это тоже то победа. Это да. вот, один хрен, вот что так, что так лежит. Совершенно верно, да. То есть плохих бросков у меня нет. нет. Давай посчитаем шансы э, твои на, на... Выигрыш, да? на выигрыш. Надо дум... про дубли можешь... помнить. Как ты дубли называешь? Хэши? Кушай, Куша. Кушай. Но ну, давай я тебе предложу простой способ э, вы, вычисления хороших. Да. Ну я сейчас, конечно, могу и сам вычислить броску. Не очень сложно. Но ну, давай простой, да, как ты. А, давай. Э, каким образом? Ты... Давай поймем, что любой бросок с единицы <с и двойкой тебе не подходит. А, ну да, один из них ходит на один или на два. То есть даже да, если конечно, ты кинешь два два. Смотри, даже два, если 2-2, то два, ты пойдешь два, раз, да, два, два, три. Не хватает, да, не, хватает. Да. не хватает, Одна да. ушла, а эта Давай сучка осталась. Вот. Да. Так. Значит, ам... все броски с единицей и двойкой тебя не устраивают. Сколько их всего? С сейчас, с единицей а, и двойкой. Если хоть один из них один или два, то не устраивают. То не устраивает. Да, не устраивает. То не устраивает. А. Мы, мы это сейчас выясним. Ну да, ты да, просто да, не... да. То есть, мне годится те, которые 3, 4, 5, 6, Это 16 бросков. Совершенно верно. Значит 20 Но. плохих. 20 плохих, 16 хороших. Но да. из этих хороших 16, если приглядеться, два броска не выкидывают. Посмотри, на бросок 4-3. Вот здесь. 3 ты Кстати, 3-3 выкидывает, выкидывает. из-за дубля. Да, конечно. 4, 4 тоже конечно, выкидывает. выкидывает. А? Да, но если есть пятерка, пятерка... То, то тоже выкидываешь, да. что это идет, и это идет. Да. А 4-3, да? 4-3, единственный бросок, который... 2 броска. Да, 2 броска. броска, которые мелочные... 4-3. Ты вынужден 5. будешь сыграть. Значит, сколько у тебя хороших? Ну, половина ровно. 17-18. Нет. А, подожди, 2-2-2. Мы, из... а. мы, мы отмели сразу 20. А, нет, 2 на 14. Да, на 14. 14, да. У тебя 14 <coughs> из 36, на да, то что Да, точно, точно. Сколько да. это процентов? Давай пиши. 14, 3, да. 14, 36 э -э Ну давай я прикину. А, 39, так, вполне, э -э да? ну, ну что-то в этом духе, да. Но ну, ну, да, да где-то примерно, да. 39%, 39 процентов. 39, да? да. Ага. Алексей, значит, с цифрами 39 на 61 работать не очень удобно. Давай примем эту позицию 40 на 40 да, да, да, я искал, 60. Мы от истины не уйдем, да, а считать нам будет на, да. намного легче. Итак, так, мы приняли, что у тебя 40%, у меня 60%. Так. Вопрос... Должен ли ты перед своим броском показать мне куб по 2? Когда мы Стой. говорили о кубе, мы выходили на цифры примерно 75%. Да? То есть, когда у тебя там 70-75, ты должен удвоить. Тебе это выгодно. Здесь у тебя 40% всего лишь. То есть, ты даже не фаворит. Ну да. Даже mm. не фаворит. Тем не менее, я утверждаю, что, что в думаете? этой позиции... Нужно удвоить. Да. Это совершенно контуру. Но это связано с оставшимся. Сейчас. То есть, смотри, да. я поднимаю ставки, а если. Да, я же должен еще вычислить примешь ли ты? Вот ну, у, у меня всегда. 60%, да. Ну с 60%. Я же не буду умею. У меня 60% да. я, будет, я да. приму всегда. Более того, ты можешь мне четверку А нет, на ну четверку наверное ты не будешь показывать. Хотя, кстати, хороший вопрос. Не будешь ли ты мне обратно возвращать четверку? А, наверное, буду. У тебя же больше шансов, да? Да. Будешь. Давай сейчас. Слушай. Четко вычислим наши шансы. Давай. И сейчас мы увидим. Да. Значит, куб показывать в этой позиции действительно надо. Значит, что я предлагаю сделать? Значит, давай. Ну, да, если я не покажу куб, там возникает. Там, у меня будет 8.5. 8.5 uh... или 7.6, да. Возможны разные варианты. Вот сейчас мы эти варианты с тобой прикинем. Uh, я вот... просто не понимаю, что будет, если я тебе покажу куб. Ты же следующим ходом тут же его покажешь назад, или ты не имеешь права. Имею. Когда до меня дойдет очередь хода, я. То есть вот я вместо. Имею... Вот смотри, я вместо хода показываю куб. Да, я его принимаю, и ты делаешь бросок. А, все-таки делаю бросок. Конечно. То есть обратно ты тут же четверку мне не удалось. Тут же я не могу. Я должен дождаться. Я должен дождаться своего своего броска. Да, ну тогда, извиняюсь, после того, как я сделал бросок, если я не выиграл. Да. То у тебя же ход выигрышный на 100%. Да. И ты просто нагло мне говоришь 4, да? А, это можно, да? Можно, да. А то есть когда ты уже... Поним, а два... твое уже э, два... решение ну, принимать просто, а его это слив 2, да, в любом случае. Ну, да, да, в любом случае. Вот, давай с тобой <coughs> докажем конкретно, да, на основе вот этой таблицы и наших шансов здесь, что даже имея 40% здесь, куб показывать нужно. Давай вычислим... Ожидаемый твой выигрыш в том случае, если ты удваиваешь да, и в том случае, если ты куб оставляешь здесь. Мы получим два значения да, и Шамним. больше из них будет соответствовать да, да, да. нужному ну, давай. нам, нам решению. Предположим, покажу. ты ничего не удваиваешь, шансы мы знаем твои. Значит, <coughs> да. сколько у тебя процентов? У меня 40, что будет 85. 40. 40. У тебя 40 процентов. Значит, рассмотрим 100 игр. 40, ну, понятно, понятно. 40 из них ты да, да, да, выиграешь. Да, да. Счет станет 8-5. Да, да, да, да, да. Ну, условно, вероятно, сейчас будем считать. Совершенно вероятно. Значит, да. со счета 8-5 угу. ты доведешь до победы да, 81%. Матчей, да. по ну, да, процент. Угу. Да. Значит, из 40 матчей, которые дойдут до этого счета, да. ты выиграешь 81%. Ну, да. Это 32 да, матча. Да, да. Вот. Но 60 матчей ты проиграешь. Да. И счет станет 7-6. Значит, в 60 матчах, которые дойдут до этого счета, ты выиграешь 60% 36. от 60. 36. 36 плюс 32. 32. Итого, без куба ты да, выиграешь 68 8, матчей. Да. да, больше, чем в 2 трети. Да. Запомнили? Сильно, да. 68%. Ага. Теперь давай в этой же позиции посмотрим, Поставлю что куб. будет, да. если ты удвоишь. Да, ты принимаешь. Я принимаю. Я принимаю куб по 2. Счет у нас 7 5. 5. верно? Итак, да. если ты попадаешь в свои 40%, я победил, Ты тут же победил. Матч, да. закончен, матч закончен. Верно? Да. Значит, в тех 40 ты... Все, будет 70. Все, будет, 70. будет 70. Согласен? Да, на 2 больше, чуть-чуть. Чуть-чуть. Я, я да. просто поясню, что если Алексей не выкинет, да, ну да 60, ну, вы, выкинет, из них я... он выкинет что-то вот это. Да, половину я проиграю да. потом, половину выиграю. 60, а, а половину выиграю? Да. Но ты понимаешь, да, что я тебе покажу куб, вот этот, да? Да. по 4, Ну, ты, естественно, отклонишь его. Да, отклами, потому да. что никакого я смысла двое, принимать да. нет. У меня нету плохих. Ну да, нет, я солью и а у меня раз, будет И счет будет 7-7. И да. половину из них я выиграл. Половину. Значит, 40 плюс 30. Да. Значит, с кубом, вот изначально а, ты выигрываешь больше, чем без куба. Да, и мы чуть -чуть. это доказали. Да, чуть -чуть. А теперь, Алексей, так. я свою позицию ухудшу. ухудшу. Я себе добавлю вот сюда шашку. А счет мы оставим прежним: 7-5. У нас поровну, да? У нас пору, но, но, но я первый хожу. бросок белых. Куб стоит пока в центре. Это, это называется, Сложнее. вот эта позиция, мне во всяком случае, очень напоминает сюжет дуэль двух лиц. Оба стреляют друг в друга с вероятностью 40%. Да. Но дойдет ли очередь хода до меня, зависит от того, попадешь ты в меня или нет? да. Ну, в данном случае да -да -да, похоже. выстрел, это все равно, что да -да -да. сброс да -да -да. шашек. Так. Давай оценим шансы. Да, это не так просто. Там же есть варианты, где три хода придется делать. О, да? Ну, значит, смотри. На самом деле, а, на самом деле а, <coughs> в чем мой шанс на выигрыш? В том, что ты не скинешь шашки, да? Да. А я так. за один бросок скину. Ну, либо если я не скину, потом ты не скинешь, потом я снова не скину. А, значит, смотри, ты не скинешь с вероятностью 0,6. Да. А я скину с вероятностью 0,4. Ну да. Значит, 0,6 на 0,4, да. как бы это позиция 0,24 на да, 0,76. Да. Значит, по идее, у меня 24%. Но на самом деле моя вероятность чуть-чуть. Ну да, потому выше. что чего? я же могу обратно что... тоже не выиграть. Ты можешь кинуть какую-нибудь чушь, например, 2-1, да? Ну да. Я могу, опять же, не скинуть, да? Одна шашка останется. И я опять Но у скинул. тебя есть еще Ну да, да, да, я говорю, раз... да. Но вероятность этого маленькая, достаточно. Давай дадим вот на все вот а -а -а. эти, вот на все вот эти... Казусы, что называется, да, еще один процент. Но там по честному надо считать, там примерно так и будет, да? Так и будет, да, а, совершенно хорошо, верно. По-моему, 0,8. Хорошо, по 0, 8, хорошо если да. Если я не ошибаюсь. Итак, значит, вот на все эти прибомбасы мы себе, я себе добавляю 1%, процент, тогда получается, что эта позиция 25 на, да, на 75. На 75. Да. Классика, да? 25 на 75. Помнишь, мы с тобой анализировали вот эту. Да. У тебя было. 40, а у тебя 60. Да. А здесь у тебя стало 70. А да. Ну, вроде бы должно быть совершенно очевидно, что если вот в этой позиции тебе надо было показывать куб, то я свою позицию сделал хуже, да? Да. Но здесь-то уж очевидно, надо показывать куб. Вроде бы очевидно. Но без. Точного расчета ну, на конечно, самом деле так да. рассуждать нельзя. Ну, да, да, потому что в действительности все может оказаться не так, как на самом деле. Ну да. И давай конкретно проанализируем вот эту позицию, Алексей. Ну, ну, просто тут вот это вот влияет. Да, ну я поставил я такой показывал куб, хитрый потому счет. Потому что у меня был вот в эту сторону шанс сразу выиграть. Но счет а. мы счет-то не, не изменили. Не изменили, да. да. Ну, да, измен, да реальность но изменилась. Но кое-что да. изменилось. То есть я не показываю то я выигрываю, я привожу к 8,5, к 8,5 с вероятностью 75%, и к 7,6 с вероятностью, соответственно, 25%. Да, да, сейчас ну вот. мы, мы все это, опять же, посчитаем. Ну давай, 75 Но... на, а... на, на 8,5, 5, 8, Алексей, 5 Алексей, это... Алексей, Алексей, да. предварительно я э, хочу доказать про эту позицию одну очень важную для нас вещь. Да. Значит, я утверждаю, что если сейчас куб будет объявлен мне, да то матч завершится в этом гейме. По итогам этого гейма кто-то наберет 9 очков. Вот я это утверждаю. Мы докажем это методом от противного, и, и руководствоваться мы будем постулатом, что игроки при выборе стратегии... Никогда не играют себе во вред. Ну, Они всегда выбирают ст ст стратегию, которая приносит им больше агенты. Да. Давай, я показал тебе куб. Значит, э у тебя два варианта. Среди два очка, тогда это просрал просто сразу. Рассуждаем все. так. Да. Если ты мне покажешь куб, mm -hmm. может mm -hmm. ли такое быть, что я mm -hmm. его отклоню? А, ну скажем так, если ты отклонил, значит 8-5 стало. Счет станет 8-5. Да. Э какова вероятность моего выигрыша со счета 5-5? 75% Нет, моего. 25%? 19% А! По... а 4-1, а не 3-1, да. я не туда смотрю 19%, -1, 19% да. А я про эту позицию знаю, что у меня здесь 25% Поэтому если куб ты мне дашь, я никогда не спасую. меня не устраивают 19% У меня в этой позиции Ой, 25%, 25 да. Значит, куб я обязательно приму Что происходит дальше? Сейчас, 25% Подождите, значит, 19% это есть, если ты спасуешь у тебя 8.5, у тебя 19. Если ты принял... То у меня 25. А, почему? Ну, Потому минимум что... 25. минимум 25. Минимум 25. Минимум. Да, то, то есть, то есть если... пасовать мне невыгодно в любом случае. Если, если ты даже не будешь мне показывать куб, да, э, то ты получаешь ровно 25. Да. Э -э 25 это что... Э -э нет, это... Подожди, нет. 25 это что-то сравняется. Это что счет станет 70. 7.7, да. Но... Просто с кубом-то мы не, не остановимся, потому что ты мне показал куб, ты выполняешь свой бросок. Если ты выкинул две шашки, то матч закончится. Сейчас, сейчас, да, сейчас. Матч да, закончился. Подожди, да, вот это сложно. Да, Значит, это так, сложно. Подожди, это сложно. Значит, я показал на самом деле куб, да? Да, я его взял. И ты почему-то считаешь, что ты его все-таки взял, потому что ну, как бы все-таки 25 это же еще не то. 25 пока это только я сравнять. Я да? просто сравнил 25 с 19. Да, но ты же, же неправильно, 19 это уже точно, если ты сдаешь то у тебя, если сдаешь, То счет будет... станет 8-5. Да, и все, и у у меня, точно 19. У меня 19. Но если ты берешь, еще совершенно не очевидно, потому что неизвестно, что будет дальше. А дальше да, давай пор Давай пор вот именно посмотрим, порассуждаем, что, пока пока что не будет понятно. дальше. Вот если ты взял, еще не очевидно, потому что это только 25 твоих, твоей победы в этом раунде, которая тебе даст 7-7. А... а сейчас мы докажем, что 7-7 не будет. Вот это самое интересное. Вот 7, давай, 7, давай, сейчас, 7, значит, 7, так. 7, 7, Итак, буду. ты берешь не потому, что ты уже отказался там 19, 10, 25, а по каким-то другим причинам. Конечно. Вот, вот давай Конечно. поймем эти причины. Да. Значит, итак, допустим, ты я, я взял, взял куб. И, и очередь хода перешла <къем> к тебе. Да, считаем, ну, считаем. Да. Ты взял куб. Да. Запоминаем эти 19, и считаем. Да. Ты взял куб. Очередь я... перешла ко мне. Значит, Если э... ты скинул две шашки, да. матч, окончен. матч окончен. Это 40%. Да. А если ты не скинул, что произойдет? произошло. Допустим, ты одна шашка у тебя осталась. Значит, я, естественно, покажу тебе куб по 4. Потому что мне нет смысла делать бросок. Я наберу всего лишь два очка. У меня сейчас куб по 2, да? Да. Мне нет смысла его у себя держать. Я хочу выиграть 4 очка. Чтобы Понимаешь, да? Выиграть. Чтобы сразу выиграть. Если я не удваиваю, я не могу выиграть матч сейчас. Да. А если я показываю тебе куб по 4, да? То либо я сдаюсь. либо и вы это сдаёте, самое... либо ты сдаешься. Да. Либо ты просто можешь выиграть либо вместо этого по -настоящему. А давай посмотрим, выгодно ли тебе в этой позиции сдаваться. Мы про эту позицию с тобой, мы ее изучали уже с тобой. И у меня здесь только 40%. Да. А у тебя 60. Да, если ты сдашься, брать, то счет да. станет 7-7. Да. И у тебя будет 50. 50 да. Ровно 50. А здесь у тебя 60. Ну Поэтому да. я покажу тебе куб, и ты я вынужден его пойму, будешь да. его принять. Да. Согласен? Да. Значит, мы доказали, что если ты вот в позиции да. вот в этой показываешь мне изначальный куб по 2, да. то мы доиграем кто-то. Кто-то выиграет, но этот покажешь, матч, этот 4, 4, да, матч да. будет доигран в этом гейме. Да, да. А что это значит? Мы шансы сторон знаем 75 на 25. На 25. Очевидно, что если ты показываешь мне куб, да. то ты в среднем в 100 играх будешь из 100 ну, матчей ну, да, 75 на 25. 75, да, 75, да. На 25. 75 -25. Вот Презитации, совершенно верно. Да. Значит, с кубом. С кубом ты в среднем <къех> выиграешь 75 <къех> матчей. Да, Согласен, Алексей? Да. И теперь все, что нам осталось сделать, это посчитать. А без может куба. быть без куба ты выиграешь больше. больше. Ну да. Вот что нам осталось сделать. Давай. Давай посчитаем аккуратно. 75, что я выиграл... Значит, 75, что ты выиграл, и счет станет 85. 8, 75 на 81. У да. тебя будет 81% в 75 матчах. Но Значит, да. ты выиграешь э, ну, 61. Да. 61, Дальше, да, 61. 61 ты, ты выиграешь. Ты уже умножил, да, как-то? Да. да. Так. Если а ты если проиграешь... 76. 7, то это 2-1, 68. Нет. Ой. Посмотри. Посмотри. Сколько а, тебе очков надо? 3-2. Ну, а, 3-2. 60. 60. 60. Значит да. 25% от 60. Итак, да. а в 25 да. матчах э, счет станет 7-6 да, да? и у тебя будет э, еще 15%. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Верно? Mm -hmm. Да. Еще, еще, ну, да, еще есть, 15 матчей. 60, да. 15 Матчи ты еще выиграешь. Значит, 61 матч ты выиграешь плюс 76. То есть, чуть-чуть больше ты выигрываешь 75 матчей, а без куба 76. Какое правильное решение, Алексей? Не удваивать. Продолжаем. Продолжаем Вот мы установили истину. Мы с помощью математики доказали, что в данной позиции кубу... Куб да. не нужен. Во а, вот вот позиции, надо, а вот в хоть этой позиции. А вот ход ты без надежги Да, да? Ну в А в этой ты а в этой до больше да. шансов, если не показываешь. Совершенно верно. Ну, вот такая интересная игра бэк-гамон. Uh, теперь, Алексей, я хочу просто рассказать одну, одну историю. Я хочу себе немножко противоречить вот в данном случае. Давай. Я хочу показать, что расчеты расчетами, но голову на плечах всегда надо иметь. Да. Мы с тобой позицию эту рассматривали уже сегодня. Но давай ее рассмотрим при вот этом счете. 6-6. Счет 6-6. И позиция вот такая. Мы знаем, что в ней шансы 72 на 28. Мы с тобой да, это считали, уже вычитали. Да. У угу. тебя куб по 2. Да? Но да. Ты, ты в этой позиции фаворит 72 на 28. Поэтому твое решение показать мне куб по 4. Оно совершенно очевидное. То есть ты хочешь в одном броске... Выяснить, кто выиграет этот матч. Потому что если я приму куб, да? если я приму куб то мы разыгрываем 4 Все. очка. Да. 4... Кто-то из нас выиграет. А фаворит ты. Поэтому твое решение при... показать мне куб оно совершенно верно. Как должен мыслить я? Я знаю, что мои шансы в этой позиции 28%. Да. А если я сдаюсь, если я куб отклоняю, счет становится 8-6. Да. Сколько у меня будет процентов? Сейчас, это 3,1. Да, сколько у меня будет 25. процентов? 25. 25. Какое мое правильное решение при счете 6,6? Если ты показываешь мне куб почты. Да взять его. Взять его. Совершенно верно. Это математически верное решение. Да. Так у меня 28, если я сдаюсь, у меня 25. Вопрос. Да, да. Вопрос. Могут ли какие-то размышления, идеи подтолкнуть меня к тому, что я прекрасно понимая это... Что мне надо принимать этот куб и иметь да. больше шансов. Какие-то идеи могут меня склонить к тому, что я этот куб отклоню и продолжу игру со счета 8-6. Скажем так. Сейчас, тогда... подожди, подожди, не говори ничего. Да. Ты отклонишь, но следующую будешь играть сразу, показывая мне куб. А... Мы в следующем сюжете поговорим об этом. Куб сразу я показать не могу. Тебе сейчас, сейчас я объясню. Ну, в общем, идея такая: если у тебя 8-6, тебе надо ставки поднимать. Тебе надо доводить их до того, что у нас. Нет, но мы на самом деле выяснили, что мне куб надо принимать, да? Ну, вроде бы, ну, если ты надо так принимать. играешь, как если, если это действительно 8-6. Потому что. Ну как бы, если если 86 действительно дает эти шансы, а если ты вот при 86 начинаешь быковать, вот сразу берешь и ну просто берешь и показываешь сразу вот два мне, вот смотри, вот у тебя 86 ситуация, ты меня просто в начале игры показываешь два. Сейчас я расскажу, что это по правилам запрещено. Да. В следующем сюжете мы об этом узнаем, Что это запрещено? Я вот я только сейчас об этом. Да, да. Казалось бы. Начал, и все, проигрываешь да. и начинать все время выдваивать и все время уже лучше. Это, это запрещено. запрещено. И, и действительно, по математике, при этом счете, мне выгоднее при, конечно, принять куб, конечно, чтобы да. иметь. Смотри, что я имею Почему нельзя ввиду. пока? Да, Ш что запрещено? Поч почему? А? Нет, почему я могу отказаться <coughs> от математики в пользу э, худшего, как бы для себя no, no, no, no, no, no. сценария? Ты в нем что-то ждешь, да. Я что я в нем жду? Смотри, что меня не. Но это запрещено, да? Делать? Да, это запрещено. А почему это какое правило? Это какое правило? Сейчас я его объясню. Да. Значит, что меня не устраивает в том выгодном математически для меня сценарии, ну, если да, я приму, приму этот куб, да. меня не устраивает дистанция. Дистанция ровно в один бросок. Если я приму куб, ты просто сделаешь. И все решено Бросок. И за один бросок все будет Да. И, то, и тоже меня не устраивает, что ты не допустишь ошибки. Ты не допустишь ошибки. Ты просто кинешь. Да. И как повезет, так и, и повезет. природа нам определит. Ты выиграл. Да. Один один. Но ведь как-то мы дошли до счета 6-6. Верно? И я видел, как мой оппонент играет. Да. Я видел, как мой оппонент играет. И если я делаю предположение о нем, делаю вывод, что игрок-то он на самом деле слабый, а -а -а. и все шесть очков он ну, на, набрал. Вот это я не, не ты идею, понял? Да? да. То есть ты мог знать, понимать, что ты я, на самом да. Я понимаю, что я играю со слабым игроком. И уэ, я не, не хочу за один бросок определять, кто выиграет. Поэтому я могу... Согласиться на менее выгодные для себя 8 условия, да. но удлинить дистанцию. И я верю, что мы будем играть, и игрок будет ошибаться. Вот вот вещь. Да, проблема. понятно, все понятно. Потому да. что я оценил его как слабого его игрока. Но и, если он сам понимает, что он слабый, он тебе тогда и Он, покажет, он может и, и, и не покажет. Но это уже зависит от него. Но если он показал, <с и я считаю его слабым, я могу этот куб спасать. Нет, ему все равно выгодно показывать. Конечно, конечно. Но я не могу влиять да. на него, покажет он мне или нет. Mm -hmm. А если мой оппонент сильный, никаких поблажек не будет. Я, конечно, приму куб да, и буду иметь 28%, процентов, да. чем 25. 25%. Так теперь почему нельзя при 8-6 показывать удвоение? Это просто правило, да? Это правило. Значит, есть, как оно звучит формально? Приведу пример с футболом: предположим, ребята во дворе играют в футбол, и они договорились играть до 9 голов. Ну да. В определенный момент мы подходим и говорим: ребята, какой счет? 8-0 они говорят. Но, да. Как вторая команда может отыграться и выиграть этот матч? Вопрос. Очень простой ответ: да? Надо забить 9 мячей ну, подряд да. и не пропустить ну, один. Но нам нужно провести ровно 9 голевых атак. Да? Нельзя в одной атаке забить футбол. Да, здесь 0. можно, в да. В бэгамоне все иначе. Значит, предположим, что у нас счет 8-0. Вот, да. Алексей, вот ты ведешь 8-0. Да, что запрещено? 8-0. Да. Значит, как счет стал 8-0. Очевидно, до этого он был ну, например 7-0. Да? Ну, да, да. И вот ты выиграл очко. В да. этот момент в силу вступает правило, правило Кроуфорда. Был какой-то деятель, который знаменит исключительно тем, что он придумал это да. правило. Оно нам гласит: что когда лидеру, тот, кто ведет в счете, остается ровно одно очко до да. победы в матче, в этот этот гейм будет сыгран без куба. Вот, Ни одна сторона не, не может использовать Куба. Исп, а куб. если 7-0, то еще можно? Да, еще можно, конечно. То есть да. можно пойти на да. 7-0, это ты, ты, ну, ты ты когда тебе всегда выгодно. 7-0, наверное... Э, э, это зависит от нет, позиции. Нет, не всегда. Так мы сказать, конечно, не может. Не выгодно. Если он, он при, примет и сделает 2 навсегда, то наоборот ему выгоднее. Он сейчас он один раз может но да. вот это правило, да, нужно всегда учитывать, да, да. что когда да. одно очко осталось... Нельзя показывать куб, а вот поэтому а мы все правильно Дальше, считали. Алексей. Да. Предположим, в этом гейме выиграешь ты. Вот в, в этом гейме. Тогда Матч закончится, все. Конечно. Но этот гейм могу <coughs> выиграть и я. Да. Например, я выиграл счет, ставил 8-1. Мы прошли через Кроуфордный гейм, и это правило отменяется. Теперь, после того, как мы прошли этот гейм, куб использовать можно. Вот. А, то есть вот, например, 8-6 тоже в этот момент ты не можешь, да. но если 8-7 уже можешь. Совершенно верно. То есть при счете 8-7, который может возникнуть, ну, это может все наши вот эти рассуждения э, переписать? Нет, нет, мы... Ты э... же при счете 8-7 ты мне обязательно покажешь 2. Эта таблица составлена именно с учетом правила Кроуфорда. А, конечно. То есть смотри, вот смотри, 8-7. Вот подожди, вот... Давай, вот, у нас давай, давай на счет 8-7. Вот одна секунда, вот смотри. Да. Мы начинаем игру. Счет да. 8-7. Да. Ты мне просто показываешь два сразу. Да, на. совершенно верно. Совершенно верно. Зачем вер тебе играть на одну очку? Да, да, никакого смысла. Если конечно. я говорю паст, то у нас 8-8 у тебя... А, <свят> и мы играем последний. Так, а почему тогда вообще 8-7 это не то же самое 50 на 50? Потому что мы рассматривали при счете 8-6. Да, нет. А вот почему 8-7? Принципе, не является счетом, при котором 50 на 50. То, что это с крауфордом, да? Конечно. А без крауфорда 50 на 50. 50 на 50. А 8,6 уже с Кроуфордом, да? С учетом, что 8,7 превратится в 8 Конечно, конечно. То есть при счете, как я могу выиграть при счете 8,6? Я должен сначала пройти через Кроуфордный очко, гейм. И тогда а потом, тебе сразу... А потом все. мы будем играть. То есть, один на один будет то играть. есть мои шансы 0,5 умножить на, на 0,5. Да. Я должен выиграть два гейма подряд. Понятно? Да. Да. Прекрасно. Понятно. Я и удивился, что там Да, это нет. Это все, это все с учетом Йо. этого Йо. правила Кроуфорда. А как? Да. Ну, мы уже, мы уже разобрали, что после того, как мы пр прошли Кроуфорд Куб, в работу пускать ну, и, всё, и, да. и, и, конечно, лидер будет его, <соцентр> аутсайдер, да, тот кто встает, он будет тут же, сразу, да, естественно. Пусть, да, Ему да, нет никакого смысла, уже преимущество какого-то, угу. он же не, не, не теряет не, ничего. Нет, просто да. Итак, Алексей, mm. последний наш сюжет на сегодня. Сейчас сыграем, а, да, во что-то, нет? Мы будем анализировать позицию одну. Да. До этого мы анализировали куб. Помнишь? Мы с тобой анализировали, как нужно да. кубом в зависимости от счета. А вот теперь мы поанализируем броски. Как нужно ходить различные броски при разном счете. Оказывается, счет влияет и на то, как мы будем ходить. То есть богомон игра. Что иногда счет влияет и на то, как будут развиваться события. Значит, предположим, сейчас первый ходит. Рассмотрим позицию. При счете 8-8 в матче до 9 очков. Да. Этот гейм mm -hmm. играется без, mm -hmm. без куба, естественно, потому что mm -hmm. одно очко надо обоим участникам. Да? Mm -hmm. э, дай, пожалуйста, заромник. Ну шаг. да, тут вообще нет смысла ни в каких кубах. Да. Да. Может, куб. хоть до 64, до Это угодно, да. просто запрещено. Да. При этом счете ну, да. куб не используется. Итак, ты э, две мои шашки за, запер на баре, да, и тебе надо скидывать да. свои шашки. Тебе при этом счете выпал бросок 6-4. Как ты сыграешь этот бросок? Смотри, ты можешь скинуть 6 скинуть 4. и 4, скинуть, да? но тогда у тебя появляются шансы в следующий раз скинуть 6-6 или 5-5. Да? Если ты в следующий раз, я естественно остаюсь здесь, я да, да, могу, да, да. Но если ты скинешь 6-6 или 5-5, да, то вот, ну, допустим, бросок 6-6, то uh -huh. вот ты скинешь эти 4 шашки, uh -huh. и одна автоматически остается свободной. И я могу кинуть 5-6 и съесть, да? Согласен? Да, совершенно. Это совершенно очевидно. Ну да, это зависит от везения, да, Поэтому, поэтому еще... А есть да, еще 6 бросок 6, да? И 4 ты можешь... А, сказать, да, 40. да, ты да, да, да, правильно. И да. у тебя нету плохих Пока бросков. Да. То есть никаким броском ты голую шашку не оставляешь. Поэтому при счете 8-8 это совершенно <coughs> нормально. Вот тебе нет смысла э, играть на, на скорость. Тебе нужна безопасность. Согласен, так, да? да? Тебе просто надо скинуть шашки, не, не подставив ни одну. Ну да. Вот. А теперь, Алексей, рассмотрим ту же позицию. И да, этот пыль. же бросок. При счете? При счете 7-8. И мы играем вот этот самый Кроуфордный гейм, когда никто не может удваивать. Да, никто Понимаешь, не может да? Да. Давай поймем, что если ты выиграешь Марс, ты сразу выиграешь матч. А, да! Ты наберешь 2 очка и матч... Или за... кокс, да? И... Кокс. К... Тебе достаточно выиграть Марс. А, Марс Набрать... и кокс. Да, да, да, Набрать 2 очка, так. И матч закончится. А если ты выиграешь Оин, то счет станет 8-8, и нам придется играть еще, еще раз. раз. Так. И вот в этом случае согласись, что Марс тебе очень-очень хочется выиграть. Да, и... и как ты сыграешь бросок? 6-4. 4, 6 -4, да? 4 да. да. Вот при этом счете, Алексей, ты должен рискнуть. Ты должен скинуть две шашки. В чем заключается игра на Марс? Чтобы скинуть как можно больше шашек до тех пор, пока... Эти я... не пробьются к своим. Да, эти не, не пробьются к своим. И Марс для тебя настолько важен при этом счете, да. что ты должен рискнуть. да. Ты оставляешь себе плохие броски. 5-5 да. и 6-6. 2-2. Ну, 2-2. Mm. Совершенно верно. Ну, 2-2, ну я туда отправлю. Да, ты, ты, ты, ты, ты отправишься. ты, угу. Теперь давай. Э, э, да. Давай я приведу такой пример, когда э, не стоит перегибать палку. Ну, то есть, все-таки, значит, вот э, дальше я уже начинаю как бы скидывать. Да, скидывать, но, но ты, ну, что я хочу сказать, что ты скинул <coughs> лишнюю шашку и тем самым увеличил свои шансы выиграть Марс. Да, ну, вот сейчас а 2 А Марс тебе 2-2. Э, давай... Вот при... так. Нет, нет, естественно, нет. Не так. Нет. Значит, смотри, после того, как ты сыграл 6-4, выкинул 2-2, да? Я бы сыграл 1-2, скинул. Я да. бы аккуратненько Раз, сюда. 1-2. Да. Угу. Вот так. Совершенно Дальше нет. ты постепенно до, их выводишь, до, я игри... скидываю, да? Доигрывать мы не будем, потому что понятно, что кто-то выиграет. Да, да? Это, ну, же, ладно, да. Это, это зависит лишь да. от удачи. Да. А теперь рассмотрим позицию вот эту, да? Да. И то же самое, тебе нужен Марс, очень нужно выиграть Марс. И тебе выпал бросок 6-2. 6-2. Ты можешь скинуть две шашки. 6 и 2. Но посмотри, какая у тебя становится позиция негибкая. Следующим броском любая шестерка оставляет голую шашку. И бросок 5-5. То есть у тебя 12 плохих бросков. Uh -huh. И вот на это мы пойти никак не, не можем. То есть вот в этой, в этой позиции бросок 6-2, лучше сыграть сюда и сюда. У тебя нету плохих бросков, а шансы на Марс все равно есть. То есть если ты очень угу. часто оставляешь следующим броском шашку под ударом, вот этих позиций все равно нужно избегать, угу. как бы Марс тебе не, не, не был необходим. А теперь давай посмотрим. Бросок 6-4, да? Да. Тот же самый. Но только вот еще одна шашка. Ух ты. Стоит тебе рисковать и оставлять себе плохие. Вот 6 ты скинул, да? Да. Вот стоит тебе сыграть аккуратно, да? Чтобы плохих бросков у тебя вообще не было. да? Или ты можешь рискнуть вы, выкинуть шашку. И оставить себе знать, плохие считать, броски. Да, ну, здесь можно считать. Но на самом деле твои шансы на Марс, когда у меня вот здесь три шашки, выше. они и так огромны. То есть и так, ты да? выиграешь Марс и без риска. И, без риска. и в этом а. случае тебе не стоит рисковать и оставлять себе броски 5-5 и 6-6, угу. а лучше просто спокойно сыграть четверку сюда. Угу. Я заряжаться не могу и потом ты спокойно выкидываешь свои шашки Да. да? 1-2. 1-2 вообще шикарный бросок. Один выкидываешь, два подвинешь, 2 да? подвинул, То есть да? ты совершенно... Вот Ничего да, не да. изменилось, да? Да, да, да давай. 5, вот. 5. давай. Давай, давай. Давай, Все четыре надо. Нет. С... Нет. Посмотри внимательно. Вот эти две ты скидываешь. Да. А, а, эти, с... отправляю... а эти отправляются сюда. Да. Сюда, да? Да, сюда. О, но ну теперь ты уже... А, а теперь давай, давай, давай. Ты уже будешь догонять. Мне надо сначала зарядиться. А ну. я зарядиться не могу, давай. А, ты не зарядился. Я не зарядился. 6-2. А, ну, я вот так бы сделал. Правильно, естественно. Иного нет. Ну, сейчас ты уж зарядиешься. Стопудово. Да блин! Это что за издевательство, а? 6-4. Обе пошли. Обе пошли. Так. Ну все. По-моему, грядет курс. Так, 4-3. Да. Так, одна осталась. Так, а Марс это. Э, Кокс это который самый крутой, да? да 3, да? да. 3. Но тебе при этом счете нужно два Мне тебе, Марс, тебе, да. да, тебе особо 6-2. 2 ну, зарядились, да. Значит, 6-2 это еще две пошли. Да, конечно. Но да. это, кстати, интересно, успеешь или нет? Не очевидно, да, на самом деле? Я могу уйти. Так, 3 зарядил. 3. 3. Ну и поехал. А сюда пошел. Да. Ты все зарядил. Мне моя задача уйти от кокса. От кокса, да. Так. У меня 2-1. Нет. Неправильно, да? Два и один, да. Два и один. Нет. Нет, подожди. У тебя было вот так. Да. Ты скидываешь двойку единицу. Два -а -а. и один. Все, да. Mm -hmm. Назад мои шашки да. не ходит, Я ее побить уже не, не смогу. Да, ну не, да, трудно успеть, наверное, всеми. Так. Три. И пять. ну Шо? Наверное, да, уже да. тяжело. Ну все, здесь Но уже. Шансов нет никаких, да. Уже. Даже если я кину 6-6, от Марса я не уйду. Да. Два, один. Все, Все, попадаем. матч. Матч все, закончился. Да. И ты выиграл свой вожделенный Марс, счет стал 9-8, да круто, офигеть, здорово Алексей, очень круто, понравилось, очень понравилось, да, очень, прям вообще, реально понравилось, нарды вот прям зашли, это, это, это, это, это. но я правда ужасно азартный, мне вообще ни во что нельзя играть, но это, это прикольно, это очень интересная игра. Ну это бэкгамон, да? Бэкгамон. А другие нарды по другим правилам, да, играются? Да, ну, по другим. Я про те даже, ну, на каком-то элементарном уровне, но не считаю себя специалистом по остальным О, видам угу. ни в коем случае. Это, это, да? Очечник, бульвар да, для очков. Да, да. классно. Слушай, спасибо огромное. Друзья, ну вот классная игра, на самом деле, офигенная. Маткульт, привет. Спасибо Тимуру.